Прежде чем рассматривать каждый инструмент, я хочу рассказать вам об общем известном явлении, вам оно известно, да, под названием инфляция. Вот здесь график инфляции, да, нужно сделать оговорку, все, что я буду сегодня говорить, будет касаться доллара. То есть я не буду говорить про какие-то ставки в рублях, про доходности в рублях, что-то мы будем касаться доллара чаще всего, практически всегда. И мы очень долгое время жили в эпоху крайне низкой инфляции. Если мы посмотрим здесь на график, то она была там 1,2, 1,4, 1,7. Вот в прошлый год, я имею в виду 21 начинался в январе 1,4, в феврале 1,7 была инфляция по доллару. Но с середины прошлого года она резко, вот, посмотрите, синий график пошла вверх. Здесь значение на конец января 7,5. Но вот на конец февраля, на 28 февраля этого года инфляция по доллару уже 7,9%. Практически 8%. И это рекордный уровень инфляции за последние 40 лет. И это, и это не может не напрягать, скажем прямо. Во-первых, когда я раньше говорил и показывал о том, что инфляция достигала на 15% по доллару, то понятно, все уже забыли или там, помнят только люди старшего поколения. И это казалось чем-то таким достаточно немыслимым. Да? Но вот можно еще, если присмотримся вертикально в те серенькие полосочки и увидим: вот, вы, наверное, будете мою мышку видеть. Вот про эти вот я имею в виду. Когда был рост инфляции, то потом серенькое, потом было ее снижение, но была рецессия. И вот каждый вот такой пик, ну, почти каждый, но ну, вот здесь так выделенный, в общем-то заканчивался тем, что рынки приходили в рецессию. Рецессия — это падение фондового рынка, это те самые инструменты, о которые мы будем говорить, которые, в общем-то, чаще всего подразумевают акции, все же большую долю портфеля должны составлять, и, в общем-то, они снижались в цене, и для нас это может быть полезная информация. Но суть нужно помнить, да, инфляция это, в общем-то, снижение покупательской способности ваших денег. Поэтому это то, с чем обязательно инвестору нужно быть знакомым и обязательно с этим бороться. Потому что что толку, если вы будете откладывать деньги просто условно в тумбочку, а они будут у вас терять на инфляции, и, в общем-то, вы в себе же в будущем не принесете покупательской способности средств, которые вы откладываете.